Посад. Сейчас мы пойдем в троицу Сергиева лавра. Посмотрим, потом расскажем. Я думаю, что снимать там нельзя. Город Сергиев-Пасад находится в северо-восточной части Московской области, в 52 километрах от Москвы. Главной достопримечательностью города является мужской монастырь Русской Православной Церкви. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Троица сергиева лавра входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Обитель основана Сергием Радонежским в 1337 году. В 1744 году монастырь получил почетное наименование лавры в нервном ярусе, вес этого колокола 79 тонн. Наверное, очень красиво эти кулака... поют. Ну, Но, девушка, а там, конечно, вот колокол. Ну, главный ну, колокол. Ну, ну, который в Кремле. А, да. Ну, потому что он тоже был предостаточно быть главным колоколом. Мощи Сергия Радонежского вот в этой старой церкви, мы там уже были, сейчас мы пойдем, солнышко в глазки Диане светит, сейчас мы пойдем в Успенский храм. Пальница Годуновых, вот она находится прямо у Успенского. На территории Лавры располагаются скиты и подворья, трапезная, мастерские, колокольня, строившаяся с 1741 по 1768 год. Высота колокольни составляет 88 метров, что на 11 метров выше звонницы Новодевичьего монастыря и на 6 метров колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. Троицкий собор, Успенский собор и другие храмы и соборы. На территории Троицы сергиевой лавры более 50 архитектурных сооружений. Здесь Андрей Рублев написал икону Троица. В этих стенах крестили наследников престола. Во время стрелецкого бунта 1682 года здесь укрывался юный Петр. По одной из сторон пруда тянется длинная красная стена с башнями, бывший конный двор монастыря, в настоящее время один из корпусов Сергиево-Посадского музея-заповедника, музейный комплекс «Конный двор». Нам в него попасть не удалось, так как он работает только в выходные дни. К городу приписывают появление русской матрешки, знаменитой теперь на весь мир, и называют «столицей игрушечного царства». Своим вниманием его не обделяли видные лица, как государи и писатели. Свое впечатление о лавре написал даже француз Дюма, отец. А Пришвин жил в окрестностях десяток лет, восторгаясь пейзажами. Гуляя по улочкам города, мы зашли на небольшой рынок Вернисаж. И, конечно же, не ушли без матрешки. Город Сергеев Посад спокойный, довольно чистый. Но, конечно же, главное в нем – это всероссийская святыня Троица Сергиева Лавра. Это наша история. Пока такие места есть, их надо знать, видеть и посещать. Прекрасное место, где обретаешь душевный покой.